Мужики, всем привет! Время 5 утра. И я думаю самое время начать распаковку данного карабаса. В общем, харе-ля-ля. Погнали. Итак, мужики, это у нас вот такая вот штукенция. Это батут батут 10 FT до 150 кг. Вот такие дела. Все, начинаем собирать головоломку. Ну, я думаю, никаких проблем здесь с этим возникнуть не должно. Я имею в виду со сборкой. И не такие вещи собирали. Лишь бы хватило запчастей. Как-то так. Да, мужики, батут не маленький. Весь, весь заезд загородил. Пришлось ширик включить, чтобы он хотя бы в кадр влез. Так, ну собрал каркас предварительно. Все это легко собирается и просто. И вот так вот натянул. Сейчас буду устанавливать пружины по кругу ничего сложного нет как-то так так мужики собрал все пружины главное чуть здесь поставил чуть там чуть здесь чуть там чуть здесь чуть там и все отлично натягивается крючок специальный вот такой вот в комплекте для натяжки пружин короче это получается десяточка 305 в диаметре ну, для детей хватит вот, как-то так продолжаю сборочку а, ну вот, мужики батут установлен так сказать, будет еще одна развлекаловка для козявок бассейн дело хорошее, но когда нету солнца и нету тепла сильно там не накупаешься а это уже, как говорится, по большей части будет подходить под практически любую погоду. Как-то так. Ладно, осталось теперь дождаться, пока проснутся козявки. И посмотреть их реакцию. О, первая побежала. иди что ты боишься о тапочки снимай стоп Тапки снимай. иди залазь вот самая такая сразу все надо не хочешь лазить о Бегу ну как ну как Клево! <смех> <смех> Что? Клево сюда! Конечно! <смех> Все, довольно... Одна довольно как слон, другая Залезай. не хочет <смех> залазить. Сейчас залезет. Все, всем пока! Говори, пока!